Но поверьте, он вовсе не баба, а самый настоящий мужик. Правда, вот вам и первая его особенность. То, что в стандартной комплектации должно быть у каждого мужика... Пишу, он пока я не показывал. Показы, не показывал. Нет, что, не показывал. Че ты врешь, я сам видел. Показывал ты ему? Mm -mm. Да, oh. что ты врешь. Мрё... But, and a lot of people will say it's difficult to get in and out of, but owners will agree with me that there is a special knack to it. First of all, you put on your get-in helmet, and voila! It's as easy as that. And there's even a special bit here to place it once you're done. The steel gearbox. Yeah. Damn. You're too fucking stupid. You're too fucking stupid. <свист> ты что заплевать здесь, долбовёк? <свист> Да-да-да. Хуй, на нахуй, помоги мне! А что чё ты делаешь-то, блядь? Помогаю. А ты, блядь, блок поставь сюда! Куда? You know, they're like, rah, rah, rah, rah. Yeah. testicles. Right. Kibo, how are ya? Yeah, good mate. Oh, wait. Better be safe. Oh, good call. Yeah, crazy times we live in, eh? Hey? Yeah, can't be too careful. Alright. That's <laughs> a y me llevo el rostit. vamos mira Hugo, dame unas pinzas y me trajeron unas niñas <laughs> La tigresse. Bonjour à tous, je vais faire l'appel. Timothée, présent. Christophe, présent. Спонтанно замутили с Серегой качельку, не выравнивали ничего. Но Серега решил на ней поехать. Я знаю одно, что остановится он приземлившись в воду стопудово. Потом подровняем, конечно. by you. А у нас здесь пекарня? Пекарня? Откуда здесь такие крошки собрались просто? <Pranket> вот прикол приколом, а я недавно себе поставил... А! Эй, эй! Этому бы точно не отдал. Ебан какой-то, отмороженный на всю голову, блядь. Ну какой дебил, блядь, наколки нахуй на лице делают, блядь. Так. Лицо ботаника, наколки как, блядь, сидел всю жизнь. Однозначно пошел нахуй. Ну, вот это так непонятно. Не бе Наверное, тоже пошел в жопу. Этот прикольный, хоть и азиат. Можно поугарать, наверное, с ним. Этому не жену искать надо, блядь, а мамочку нахуй. Пидор какой-то. Тоже долбоеб конченый, мне. Ходячие мертвецы, блядь. В общем, решила сегодня порадовать людей и делать им приятное. Молодой человек, давайте кулачок. Блядь, иди нахуй отсюда. День-два раза вот это упражнение делать, позвоночник не будет болеть. Я изучала английский в Америке, поэтому у меня уверенная про интермедиат. This is our калитка. We have a gammack here. Our гардеробная. And a beautiful, beautiful душевая кабина. Никто Ник не купает этого за квасу. Ну, это пердор. Есть... Здравствуйте. Я профессиональный э, с этого, блядь, с этого прикручивающих кронштейнов. Вот я прикрутил кронштейн. Все хорошо, вот он держится нормально. Но, блядь, суть в том, что вот это должно быть в стене, а вот это в телевизор, блядь. вас пырнули ножом, ни в коем случае не доставайте его до приезда скорой помощи. Отдай ночь, сука! Пошел нахуй! Да. Борщ умеешь ты варить? Да. Да? Если варишь борщ, сколько рису ты ложишь? Две ложки или стакан? Не подсказывай ложки! Не лезь, блядь, дебил, сука, ебаный! Извини, Еще раз здрасте. Цель моей поездки это туризм. горишни плавни это город. Киев был основан Ким, щеком и Харивом и сестрой Лыби в 482 году. Слава Украине, героям слава. Слава нации, смерть врагам. Бандера. Бандера, герой. Добывай меня, человече. Путин! Не, ну я не буду такой. Я знаю ответ, я знаю, я, знаю, я не буду такой. Ну ты ж хочешь, в ту державу, Там же горим, ж касало, Гульки, ну скажи, Путин. Голосней, чтобы себе, Путин. Голосно наповні груди, грудь, а горе почули, Путин. О! Вас свята Украина. Ставай. Никому не надо. Никому не надо. Никому не надо. Никому не и люди за него впрягаются. Не каждый может себе позволить так выгрузить колеса, уж поверьте мне. Мир абсолютно понятен, я здесь ищу только одного, блядь, покоя, умиротворения и вот этой гармонии. Таня, ты когда придешь домой? Меня нужно перевернуть, чтобы мне не было пролежней. Температура все еще также держится высокая, 36,8, капец какой-то просто, как такую температуру сбивать? wheels come off wheels come off wheels come off Volkswagen das Auto <fix>